Здравствуйте, в этом уроке хочу показать, как писать в скайпе жирным шрифтом. Для этого пишем какой-то текст. Допустим, всем привет, доброго позитивного дня, дорогая команда. Далее ставим курсор перед буквой и нажимаем на цифровой клавиатуре «Множитель». Или звездочка по-другому и сзади тоже главное чтобы не было вот такого пробела было чтобы все без пробелов здесь тоже можно поставить смайлик допустим цветочек чтобы был не один цветочек, а несколько его надо скопировать. Нажимаем на него, зажимаем Ctrl-C. Также, чтобы было без пробелов, побед удаляем. И Ctrl-V вставляем. Можно сделать еще ряд. Еще. Вот у нас теперь выделился текст жирным шрифтом.